Чтобы что-то получить от Бога, вам нужно сначала поверить в это, а потом вы получите это видимым образом. Знаете ли вы, что такое вера? Вера — это уверенность в невидимом. Спасибо, что вы опять с нами. Это программа «Жизнь полная радости». Библия говорит, что нам нужно молиться, не переставая. Но если молитва кажется нам очень сложной, если она тяжела и трудна для нас, то мы не будем молиться. Сегодня вы узнаете, как открыть дверь Богу и позволить Ему действовать в вашей жизни через простую молитву. Молитва зависит от чистоты сердца. Библия учит нас, что усиленная молитва – та, что привлекает внимание Господа. Но усиленная – это не обязательно громкая или длинная. Это горячая молитва. Это молитва от всего вашего сердца. Это значит вкладывать все ваше сердце в то, что вы делаете. У меня был период в жизни, когда Бог учил меня молиться обо всем, что мне было нужно и необходимо, используя как можно меньше слов. Это действительно потрясающе. Ведь когда нам тяжело, и когда мы сделали неверный шаг, то можно просто сказать, Бог признаю, что был неправ. Я понял это и прошу простить меня. Благодарю Тебя, Господь. Аминь. Часто мы затрудняем себя словами. «О, Бог, я хочу, чтобы Ты меня простил. Бог, прости меня, Бог, пожалуйста, прости меня. О, Бог, Ты должен меня простить. Бог, я раскаиваюсь. Бог, я никогда больше этого не сделаю». По правде говоря, мне иногда кажется, что мы просто пытаемся впечатлить себя. Таково мое мнение. Думаю, что в этом случае мы и с Богом-то не разговариваем, а просто пытаемся впечатлить себя своей духовностью, произнося долгие монологи. Меня очень забавляет, когда люди во время молитвы даже меняют свой голос. Это похоже на... Я не знаю, что вы думаете по поводу молитвы, но это просто разговор с Богом. Это просьба к Богу разрешить вашу или чью-либо нужду. Это восхваление Его, благодарность Ему, поклонение Ему, откровенность с Ним и посвящение Ему. Это еще много всего замечательного, что должно стать подобным дыханию, частью вашей жизни. Молитва должна быть подобной дыханию. Не молиться — это грех. Самое ужасное, что без молитвы вы не сможете сделать ничего. Другими словами, если вы не молитесь, ничего хорошего не случится. Итак, почему же иногда молитва остается без ответа? Прежде всего, я думаю, что мы вправе сказать, что молитва бывает без ответа. Это значит лишь то, что Бог не всегда отвечает «да». Иногда Он говорит «нет». Некоторые люди полагают, что Бог не говорит нет, но я этому не верю. Если я прошу что-то не соответствующее Его воле, Он отказывает. В противном случае я бы усомнилась в Его сильной любви. Иногда Он говорит ждать, иногда Он говорит да, но иногда Он говорит, «да», иногда он говорит нет, и одному должно усвоить, чтобы Он не говорил, все так и есть. Если Бог говорит «подождать», значит, лучше подождать. И не важно, что я чувствую или думаю по этому поводу. Есть некоторая причина, почему сейчас не совсем подходящее время для этого. Если Бог говорит «нет», это не значит, что Он пытается меня лишить или не дать мне то, что мне хочется. Он хочет дать мне что-то лучшее, и я просто не могу сейчас этого понять или попросить. Так что, слава Богу, что Он дает мне то, что считает нужным. Позвольте мне сказать вам, возлюбленные, когда вы сможете положиться на Бога в этих вопросах, жизнь станет лучше, потому что вам не нужно будет все время бороться. Знаете, что вас угнетает? Ваши попытки сделать что-то, что может сделать только Бог нужен примите это послание Вы пытаетесь сделать то, что может сделать только один Бог Хочу вам сказать кое-что Вы не сможете изменить своих близких Это очень важно. Прислушайтесь. Вы не сможете изменить свою семью, но вы можете быть хорошим примером для них. И если бы вы больше занимались тем, чтобы быть хорошим примером, и помолчали бы самую малость, прекратив постоянно всем рассказывать об их обязанностях. О-о-о! еще только начало у меня уже так хорошо получается. Библия говорит, что женщина может завоевать мужа не своим языком, а благочестивой жизнью и правильным отношением. Аминь? Думаю, многие слышали о Смите Вигглсворте, который был великим проповедником. Он начал водопроводчиком, а закончил великим проповедником. Но прежде чем стать благочестивым, он долго смотрел на свою благочестивую жену, с которой он обращался не лучшим образом. Он не разрешал ей ходить в церковь, но безрезультатно, потому что она говорила, что не может прервать свое общение с Богом, а также прекратить общаться с людьми. В ее отсутствие он запирал дом на ключ. И когда она возвращалась, дверь была заперта, и ей приходилось засыпать прямо на веранде. На утро его от отголоски совести, что он запер дверь, оставив ее ночевать на улице. И он впускал ее в дом. Она заходила и говорила: Доброе утро, Смити! И шла готовить ему завтрак. И я знаю, что я сделала бы. И это было бы не доброе утро, Смити. Если бы я была за ним замужем, то, вероятно, он бы так и остался водопроводчиком и никогда бы не стал великим проповедником. Но она была именно тем примером, о котором мы говорим, и продолжала хорошо относиться к человеку, который в конце концов принял спасение и безмерно исполнился Духом Святым, став одним из величайших проповедников, которого кто-либо знал. Итак, позвольте повторить. Вы не сможете изменить своих близких, но вы можете за них молиться. И Бог начнет изменять их благодаря вашей молитве. Если мы что-то предпринимаем без Божьего участия, это буквально удерживает Бога от действия, потому что мы соработники с Богом. Мы не должны составлять свои планы, а потом ждать, пока Бог и благословит. Мы должны общаться с Богом и спрашивать о Его воле а потом уже следовать ей. Вы не сможете заставить людей любить Бога. Неважно, как сильно вы хотите видеть своих родных спасенными, вы не сможете их заставить полюбить Бога. О, как бы я хотела этого! Я бы хотела расстегнуть людей, наполнить их до краев Богом, потом застегнуть их обратно и успокоиться. Особенно, когда вы видите, как кто-то разрушает свою жизнь вместо того, чтобы иметь благословение до избытка. Вы просто хотите но вы не сможете никого заставить любить Бога. Когда я наконец-то поняла, у меня словно камень с души свалился. Я не могу заставить людей любить Бога. Каждый человек должен сделать свой собственный выбор. И я верю, что мы должны говорить людям о Боге. Мы призваны рассказывать им о своей вере. Но иногда мне кажется, что мы говорим слишком много, но не являемся таким примером, каким должны быть. Думаю, что иногда мы должны служить лучшим примером. Если мы действительно верим в силу молитвы, и если мы по-настоящему начнем молиться о том, над чем так трудимся и работаем, тогда мы сможем расслабиться и наслаждаться жизнью пока Бог делает свою работу. Я действительно поняла, что когда я молюсь, Бог действует. Я верю в это, потому что молилась за вас. Я молилась на протяжении недели, молилась сегодня перед служением, молилась в тайной комнате, прежде чем выйти сюда. Я молилась, чтобы Бог изменил вас. Я молилась за исцеление. Я молилась Богу за исцеление разбитых сердец. Я молилась за радость на ваших лицах. Я молилась, чтобы Он научил вас чему-то. Я хочу, чтобы вы больше полюбили Бога. Так что я верю, что пока стою здесь, используя Богом данные мне дары и все свои знания, тогда Бог будет менять вас. Для меня не важно, вижу ли я в вас изменения. Не важно, скажете ли вы мне, что изменились или нет. Я верю, что семя Божье посажено в вас, и что вы все же увидите результаты. Результат этой проповеди. Я верю в это, и поэтому я счастлива. Я настолько счастлива, насколько это возможно, потому что верю, что я нахожусь в воле Божьей. И я верю, что делаю все, что в моих силах. И верю, что Бог будет производить свою работу в вас. Вы когда-нибудь видели меня несчастной? Выходила ли я когда-нибудь сюда и, пытаясь проповедовать, смотрела на реакцию людей? Кто-то начинает зевать. Или кто-то уходил посреди проповеди, а я бы думала, о, это ужасно. Это невозможно. Я говорю, что это не то. Нет. Когда вы молитесь, вы должны верить, что Бог действует. И теперь, когда кто-нибудь покидает собрание во время моей проповеди, я только думаю, жалко, что вы пропускаете такое замечательное служение. Старайтесь быть уверенней. Довольно вашим обстоятельством руководить вами. Я хочу что-то вам сказать. Посмотрите сюда. У вас не так много времени, чтобы тратить его на жалкое существование. «Эй, я сказала, что у вас нет так много времени, чтобы тратить его на жалкое существование. Когда вам 13 или 14, или 20, или 25, вы думаете, что можете себе это позволить. Но когда вам 50, 60, 61, 62, или за 65, как его?» Когда вы становитесь намного старше... Нет, серьезно, знаете что? Чем, Чем дольше вы живете, вы тем больше осознаете, что у вас нет времени впустую тратить жизнь. Я больше не собираюсь тратить ни одного дня на разочарование. Если вы огорчите меня, я буду за вас молиться. Если вы заденете мои чувства, я буду за вас молиться. Я не буду больше страдать из-за этого. Вы слышите меня? Я сказала, что больше не буду страдать из-за этого. И вы тоже должны твердо этому следовать». Вы должны верить в силу молитвы и должны прекратить пытаться сделать то, что вам не под силу. Вы прекратите всякие попытки освободиться от того, от чего вас может освободить только Бог. И вам не нужно пытаться достичь чего-то, пока Бог не найдет нужным вам это дать. Так что я повторяю, если вам что-то нужно, попросите это. Если вы это не получаете, думайте, что Бог имеет для вас нечто лучшее, и еще не пришло время, но не тревожьтесь по этому поводу. Если вы не получаете это прямо сейчас, скажите себе «это придет». «Это уже идет». Чтобы что-то получить от Бога, вам нужно сначала поверить, а потом вы уже получите это видимым образом. Знаете ли вы, что такое вера? Вера — это уверенность в невидимом. Такова вера. Вера — это уверенность в том, чего вы не можете видеть. Если вы можете это видеть, то вам не нужна вера. Но почему Бог не отвечает на молитвы? Во-первых, из-за отсутствия самой молитвы. Это самая основная причина. Иакова 4.2. Вы узнаете сейчас Как получить что-то через молитву К тому времени, как вы уйдете отсюда, вы поверите в силу молитвы Вы узнаете, что первой реакцией на все жизненные проблемы является молитва Помолитесь и успокойтесь После молитвы не нужно волноваться и жаловаться на жизнь Не говорите негативных слов после молитвы Hello. Hey. Я думаю, четвертая глава Якова really вас многому научит. Стих 1. Откуда у вас вражда? Из-за всех наших огорчений, разных frustrated. расстройств разочарований и волнений. Откуда у вас споры, вражда и месть? Откуда противоречия, ссоры и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших воюющих в телах ваших. Другими словами, во вражде виноваты наши желания. Вы завидуете. Вы желаете то, то, что принадлежит другим, и не можете достигнуть желаемого. Так что вы становитесь убийцами, потому что ненависть сердца равносильно убийству. А что же мы можем сказать относительно зависти? Вы примолкли. Подумайте об этом. Мы не имеем права так желать чужого, что уже ненавидим людей за то, что они это имеют. Вы знаете, что я наконец поняла? Что меня весьма успокоило. Очень долго я не могла понять, почему люди постоянно говорят о тех благах, что я имела. Когда вы часто на виду, люди постоянно обсуждают ваши дела если у вас хорошая машина кто-то говорит я не предполагал что у тебя такая машина если вы что-то делаете я не думаю что это тебе нужно вы видели что не появилось и вот что я поняла Им мне дело до того что я имею они завидуют тому что не имеют этого сами вам это знакомо у вас появляется хороший дом, и ваши друзья начинают завидовать и обсуждать вас. Просто они тоже хотят иметь его, но не знают, как это правильно сделать. Здесь сказано, откуда у вас споры? Что так расстраивает вас? У меня нет времени расстраиваться относительно чужого имущества». Мы не будем давать отчет Богу за других людей. Мы предстанем пред Богом и дадим отчет за самих себя. Каждый человек предстанет пред Богом и даст отчет за себя. Нас не должно волновать, что кто-то делает или не делает, или что кто-то имеет или не имеет, или на что люди тратят свои деньги, или что, или, или что люди себе позволяют или не позволяют, потому что мы за них отвечать не будем. Мы будем избавлены от многих переживаний, если займемся собой. Вы сильно желаете злитесь, но не можете удовлетвориться и достигнуть счастья. Чего так хотите? Вы боретесь и сражаетесь. Признаюсь вам, что 20 лет назад следующее предложение изменило мою жизнь. Вы не имеете, потому что не просите. Разве не замечательно? «Вы не имеете, потому что не просите». Я поняла, что когда читала это 20 лет назад, что я была неудовлетворенной молодой христианкой служителем, пытаясь заставить работать то, что не работало, пытаясь поднять служение, пытаясь заставить моего мужа делать это, заставить детей делать то и окружающих делать что-то еще. И при этом я злилась на людей, потому что им не все нравилось. Я успокоилась только, когда услышала от Бога, ты не имеешь, потому что не просишь. Ты пытаешься сделать все самостоятельно. А не просишь меня и не доверяешь мне сделать все как лучше. Откроем Исаия 65. Стихи 1 и 2. Эти стихи кажутся немного грустными. Там сказано, «Я хотел открыться невопрошавшим обо мне». Вам представляется Бог, который ждет, пока кто-нибудь не попросит Его? «Я хотел открыться невопрошавшим обо мне». Меня могли найти не искавшие меня. «Вот я! Вот я!» «Говорил я народу, израильскому, не именовавшемуся именем Моим. Всякий день простирал я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». Не напоминают ли вам эти слова то, что сказал Иисус? «Матфея 11, придите ко Мне, сетруждающиеся и обремененные». Если вы беспокоитесь, приходите ко, Если вы приходите ко мне. Если вы переживаете, приходите ко мне. Если в депрессии, приходите ко мне. Если вы страдаете, ко Если вы страдаете придите ко мне. Идите к трону, а не к телефону. Люди на другом конце линии не знают, что им делать самим. Не замечательные ли это слова? Я хотел открыться невопрошавшим обо мне. Я говорил, вот я, вот я. Но никто меня не искал. Бог – благой Бог. Евреем 11,6 «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, во-первых, что Он есть, а во-вторых, что ищущим Его Он воздает. Бог – благой Бог. Он хочет помогать вам. Но вы должны просить Его. Не обижайтесь на начальника за то, что вы не получили желаемой должности. А вы пробовали просить об этом Бога? А может быть, это не то, что вам сейчас нужно, кто знает. А может быть, Бог хочет, чтобы вы оставили эту работу и устроились на другое место? Чего вы так боитесь сделать? Потому что не верите, что можете зарабатывать больше. Меня удивляет, сколько людей продолжает мучиться только потому, что боятся сделать шаг в сторону. Это послание небес, и я его приняла. Вы не можете быть наполнены Святым Духом и не быть счастливы. Если вы водимы Святым Духом, вы должны быть счастливы, потому что Он не поведет вас к несчастью. Он поведет вас к правильности, миру и радости во Святом Духе, ибо это и есть Царство Божье. Добро пожаловать. Это программа «Жизнь полной радости». Знаете, нашей первой реакцией на все должна быть молитва. Библия говорит, что мы должны молиться, не переставая. И думаю, мы все хотим молиться, но многие люди чувствуют, что их молитвенная жизнь не такая, какая должна быть. Думаю, это все из-за того, что мы склонны усложнять ее и делать из нее то, чего у Бога и в мыслях не было. Итак, будьте открыты, чтобы понять, насколько сильна простая молитва. Именно об этом я сегодня и буду говорить. Бог – это Бог всей вселенной, которому принадлежит все, который владеет всем. И кому бы Он все это дал, как не своим детям? Но Он говорит, вы не имеете, потому что не просите. Просите и получите. Стучите, отворят вам. Ищите и найдете. Прости у меня народы, и я дам тебе народы. Но я не могу этого сделать, я всего лишь обычная домохозяйка. Я тоже была обычной домохозяйкой, когда Бог меня призвал. Я застилала постель, когда Бог сказал мне о моем жизненном призвании. Некоторым из вас, вместо того, чтобы искать служение, нужно сначала научиться убирать постель. И если Бог захочет, Он придет и позовет вас. я никто из ниоткуда. Немногие из призванных Божьих – люди знающие. Он выбирает людей, готовых Ему служить. Помню, когда я была в традиционной церкви, у нас раз в год было особое служение. Один раз в год у нас был сбор пожертвований, и нет ничего удивительного в том, что они всегда нуждались, ведь они никогда не говорили о деньгах. Когда мы говорим «деньги», Бог не делает. «Эй, вам нужны деньги, чтобы жить. Вам нужны деньги, чтобы помогать другим людям. И владеть деньгами совсем неплохо. Главное, чтобы они не владели вами». Одну женщину, так эти слова, она недавно осталась без работы, хотя она была христианкой и ходила по воскресеньям в церковь, и в голову не приходило попросить у Бога денег. Она не знала, что такое милость, она не знала, что Бог мог дать ей милость в глазах людей. Она не знала, что по ее просьбе Бог сделает так, что люди будут благоволить к ней, они будут тянуться к ней, сами не зная, что их привлекает. Меня очень огорчает, что дьяволу удается скрыть от людей, какие они могут иметь замечательные отношения благодаря крови и имени Иисуса Христа. Слава Богу, мы не молимся во имя Себя самих. Поэтому Иисус сказал, «Я ухожу, но оставляю вам свое имя. Вы получите силу в Моем имени». Вы сможете получить от Бога все, что мог получить я, если будете просить во имя Мое. Расширенный перевод Библии говорит, что молитва во имя Иисуса Христа открывает Отцу все качества Христа. Когда я молюсь во имя Иисуса Христа, это не открывает качество Джойс Майер. Слава Богу! Я облегаюсь Христа. Я просто удивляюсь, что многие люди ни разу не произнесли ни одной по-настоящему исполненной властью молитвы, направляемой Духом Святым. Я думаю, люди даже не представляют, какие двери могут для них открыться благодаря настоящей библейской молитве. И это не повторение множества религиозных фраз, которые исходят вовсе не из вашего сердца. Но это усердные попытки найти Бога всем своим сердцем. Я помню время, когда Бог дал мне желание заниматься служением и помогать людям. Как сейчас помню, тогда я находилась в Колорадо, когда услышала это. Я постилась некоторое время, но это не был пост от еды. Я постилась от телевизора, просто не смотрела телевизор по вечерам и проводила больше времени с Богом. Как-то вечером я со слезами молилась. «Бог, позволь мне помогать большему количеству людей, позволь мне это сделать! Я не выдержу, если ты не позволишь мне помогать людям!» И сразу после этого Бог открыл для меня двери на телевидении. Вы должны молиться и просить Бога открыть для, двери для вас двери. Я помню, как-то утром во время молитвы мне пришло на ум просить Бога задействовать меня в помощи каждому человеку на земле. А потом возникла мысль, это глупое желание, кем то себя возомнила? Дьявол не желает, чтобы мы просили слишком много, но Библия говорит, что Бог может дать нам превыше, больше того, что превзойдет наши самые смелые мечты. Та женщина относилась к молитвам с осторожностью и не позволяла себе просить многого. Я же молилась, «Бог, пожалуйста, позволь мне помогать каждому человеку на земле». Кому-то это может показаться глупым, и вы подумаете, кем-то себя возомнило. Разве может кто-то помочь каждому человеку на земле? Я тоже не смогу помочь в том, о чем вы думаете. Я проповедую Евангелие, и сейчас это возможно. Я знаю, что нас не все смотрят каждый день, но наши программы доступны 3 миллиардам человек, говорящим на 27 языках. И так у нас хорошее начало. Аминь. И если бы я никогда этого не достигла, по крайней мере, у меня была бы цель, к которой я стремилась. У вас должны быть цели. Вы должны знать, к чему лежит у вас душа. Почему вы не верите, что Бог может избавить вас от долгов? Почему вы, верите, вы почему вы не верите, что с Божьей помощью вы сможете снять дом бесплатно? Почему вы не верите, что с Божьей помощью вы сможете купить новую машину за наличие? А почему вы не верите, что с Богом вы можете восстановить целую деревню в Африке? Что вы можете поехать туда и восстановить целую деревню, потому что у вас достаточно средств на это? Почему бы вам не начать верить Богу в чем-то большем? Хватит оглядываться по сторонам, постоянно беспокоясь То об одном, то о другом, огорчаясь и расстраиваясь Пустите в свою веру Задействуйте свою веру и измените свое недовольство О, понедельник, не люблю понедельники О, сейчас вторник, все то же самое А сейчас среда, которую я также не люблю Я обрадуюсь только пятница Что такое? Пятница тоже не нравится? Так же, как не понравится и суббота Я попытаюсь внести изменения. Ваши молитвы должны стать смелыми. Смелость доходит до престола. Следующее, что вы должны сделать, если желаете, чтобы Бог услышал вашу молитву и ответил на нее, вы должны удалить грех из вашей жизни. Приходите к Богу с чистым сердцем. Посмотрим Псалом 65, 18. Вам это помогает? Это зажгло у вас интерес к молитве? Я иногда думаю, что когда люди получают откровение, то у них загорается небольшой огонек, и меня Бог посылает раздувать этот огонь. Если бы я видел беззаконие в моем сердце, то не услышал бы меня Господь. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Посмотрим притч 1,24. «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего». И вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли, зато и я посмеюсь в вашей гибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас и паника, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, мудрость, и я не отвечу. С утра будут искать меня и не найдут меня. Понимаете, о чем говорит Бог? Может быть, у вас сейчас не так много проблем. Вас не сократили на работе, и ваши обстоятельства не так уж плохи. Вы просто живете размеренной спокойной жизнью. Но когда Бог начинает вам что-то говорить, о вашем поведении, о ваших привычках, о вашем отношении, у вас нет времени, чтобы его выслушать. И вы пропускаете все его слова мимо ушей. Иногда мы так поступаем. И если будем честными, то признаем, что поступаем так, пока не вырастем, И, слава Богу, мы растем. Но часто Бог может привлечь наше внимание только в несчастье. Да, в отчаянных ситуациях мы быстрее меняемся. О, oh, Бог! У man. нас есть сейчас время помолиться. У нас we есть сейчас время заглянуть в Писание. У нас есть время сходить в церковь. Мы достанем записи Джеймса Майер. Мы все будем делать. Поищем книги Джона Бивера. Мы начинаем двигаться. Знаете, Бог сказал мне нечто такое, что несколько лет назад мне очень помогло. Он сказал, ты бы поступал лучше, если бы ты вела себя так, как будто ты в отчаянии. Потому что даже если ты думаешь, что все в порядке, на самом деле ты в отчаянии, только не знаешь об этом. Я думаю, я думаю, что мы должны искать Бога во всякое время так, как во время скорби, и ищите Бога только тогда, когда у вас проблемы, потому что потом, когда у вас нет проблем, вы ведете себя иначе. Ибо мудрость говорит, если вы не слушаете, когда я взываю вам, когда я кричу вам, когда пытаюсь сказать вам что-то важное, то когда я вам понадоблюсь, когда вы будете в скорби, будете взывать ко мне, я не отвечу вам. Да. Прошу вас, развивайте с Богом хорошие отношения. Не нужно пытаться использовать его только для удовлетворения своих нужд, когда они у вас есть, а в остальное время и не вспоминать о нем. Я ревную за Бога. Я хочу, чтобы люди любили его всем своим сердцем. Ведь это Бог. Вот что это значит. Он дал нам жизнь, Он дал нам свободную волю, и Он хочет, чтобы мы посвятили все это Ему и служили Ему сосердием. Не так, как многие другие живут всю неделю, а по воскресеньям ходят в церковь. Если честно, мне это уже надоело. Это несчастная неделя. Как поживаешь, брат? Да вот, пытаюсь дотянуть до пришествия Христа. Мы должны быть жаждущими, увлеченными, устремленными, ревностными. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». «Но мой муж еще не спасен». Но это не значит, что вы не можете быть счастливы. Может, если бы вы были счастливы, он позавидовал бы вашей радости и заинтересовался ее причиной. Говорю вам истину пред Богом. Это было одно из самых больших проявлений любви моего мужа ко мне в моей молодости, когда тяжелое прошлое еще мучило меня, когда я была так несчастна и пессимистична, и все время страдала от депрессии. Но говорю вам, этот человек не позволил испортить ему счастье. Он пребывал в радости и наслаждался жизнью. И поначалу это все чуть не сводило меня с ума, потому что несчастный человек, как правило, хочет и всех остальных сделать несчастными. А теперь вспомните хоть одного несчастного человека, кто постоянно старался сделать вас несчастным. Никогда им не уступайте. Я видела спокойствие мужа и его радость. И однажды, когда я лежала на диване в депрессии, жалела себя вся в слезах, испытывая чувство вины, я вдруг услышала, как Дэйв во дворе играл с детьми в мяч. Они весело смеялись и хорошо проводили время. Они и мне предложили пойти с ними, но нет, я как раз снимала своим любимым, делом, я решила еще разок обойти вокруг одной и той же горы. И наконец до меня дошло. Знаете что? Я просто поступала глупо. Это не принесло мне ничего хорошего. Это ничего не изменило. Но если бы он переживал вместе со мной, если бы он разделил со мной плохое настроение, эй. Никогда никому не позволяйте заразить его с плохим настроением. Если у вас муж или жена часто в плохом настроении, не позволяйте им отравить и ваше настроение. Если у вашей мамы или у папы плохое настроение, не позволяйте им испортить настроение и вам. Аминь. Расстройте дьявола. Будьте счастливы. Я сказала, расстройте дьявола и сохраняйте счастье. И единственное, чего вы не можете выносить, это ваша улыбка и смех. Кто это уже заметил? Не позволяйте другим воровать вашу радость. Вы должны быть для них примером. Вам не нужно постоянно быть погруженными в проблемы и разного рода несчастья. Но вы должны так искать Бога, как будто они у вас есть. Посмотрим Псалом 31. Псалом 31, стих 1. «Блажен, благословен и счастлив тот, кому отпущены беззакония всей его жизни и чьи грехи покрыты». «Блажен, благословен». И счастлив человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Мы мастера заблуждаться, и я расскажу вам что-то через минуту. Когда я молчал, перед исповеданием моим обветшали гости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Пауза. Пауза, успокойтесь и подумайте об этом. Но я открыл, я открыл тебе грех мой, не и не скрыл беззаконие моего. Другими словами, он сказал, в конце концов, Бог меня очистил, и я, «Я ему все рассказал. Не Бог нуждается в том, чтобы мы исповедовали ему свои грехи. Он уже знает все, что мы совершили. Мы должны исповедовать их, чтобы освободиться от них. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступление мои, открою все свое прошлое. И ты сразу снял с меня вину греха моего. Сила. Пауза. Пауза. Успокойтесь, подумайте об этом. Будьте скоры на покаяние. Не пускайте все на самотек решив просто катиться и катиться. Если у вас плохое настроение, кайтесь. Если вам нужно извиниться перед каким-то человеком, проглотите вашу гордость и сделайте это. Для вас намного лучше иметь чистое сердце, намного лучше для вас иметь праведность внутри, чем сохранить свое лицо и отказаться испортить репутацию. Ради этого прощения, да помолится тебе каждый праведник, да будет молиться во время, когда тебя можно найти. И тогда развитие многих вод испытаний не достигнет Духа Его. О, как мне это знакомо? Там говорится, что если вы будете честны с Богом и будете все дорожить правильными взаимоотношениями с Ним, то когда придут большие испытания, они не завлекнут вас. Они не повергнут ваш дух. Если у вас правильные отношения с Богом, важно, что происходит, ничего не повредит вашему духу. И знаете, что, если вы будете находиться внутри, то не имеет значения, что происходит снаружи. Бог, ты покров мой. Господь, ты охраняешь меня от скорби. Окружаешь меня радостными песнями и избавления. Сила. пауза. Успокойтесь, подумайте об этом. Действительно, то, что здесь написано, нужно считать вдумчиво. Так много людей читают Библию ради количества, но они ничего не выносят оттуда, потому что пытаются впечатлить Бога количеством прочтенного за день. Эй-эй! Ваша Библия может выглядеть как книжка с картинками. Вы можете постоянно там что-то подчеркивать, и это не означает, что вы это знаете. Я вас люблю!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 Я начала читать это и подумала, разве это может быть правдой? И потом я поняла, в чем дело. Был сделан анализ отношения американцев к себе. Но этот анализ показал, да, эти ребята проделали большую работу, они действительно хорошо потрудились. Я не сомневаюсь, что люди им это говорили, но я сомневаюсь, что люди говорили правду. Я думаю, люди очень заблуждались относительно себя, а если нет, то значит они не хотели говорить правду никому, включая Бога. В этом и заключается проблема многих, потому что только истина может сделать вас свободными. То, что вы прячете, является для вас большой проблемой. Перестаньте постоянно все прятать. Вытащите это на свет и разберитесь с этим. Ничего удивительного, что Библия говорит нам при необходимости исповедоваться друг перед другом, чтобы исцелиться. Все, что вы скрываете, имеет власть и силу над вами. Но когда вы решитесь вынести это на свет и отдать Богу, к вам вернется радость, вернется сила. Вы ощутите, что прощены и нет гнета вины. Аминь? Но мы все так переживаем по поводу того, что о нас подумают люди. Что они подумают? Как бы то ни было, вот что говорит статистика. Как правило, взрослые люди думают о себе хорошо. Они думают, что они духовно устойчивые, у них хорошая и вполне приличная жизнь. И я подумала, «Хм, тогда удивительно, почему наше общество в таком болоте, если все так хорошо, прилично, духовно, и при том у всех». Большинство взрослых обычно имеют хорошее себе представление. А теперь послушайте. 97% ответили, что они хорошие граждане. 97% людей ответили, что они хорошие граждане, но бьюсь об заклад, что среди них не было и 10 достойных. Они ничего не говорили о грехе, они были к этому безразличны. Но меньше думать об этом невозможно. Они только жаловались на происходящее вокруг и говорили о необходимости. Вы испытываете чувство безнадежности без видимой причины? Разочарованы настолько, что уже не видите никакого выхода? Апатию и депрессию можно преодолеть. Как? Доверие Богу, радость, прощение. Вот лишь несколько способов выхода из депрессии. Предлагаем вам мини-книгу «Джойс Майер. Помогите я в депрессии». Позвоните нам по телефону в Москве или Киеве, и вы получите эту книгу в подарок от нашей передачи. Вы также можете написать нам. Наш электронный и почтовый адрес сейчас на экране. И не забывайте посещать сайт служения Джойс Майер. www.joysmayer.ru Как правило, мужчины, потерявшие работу, чувствуют себя невостребованными и подавленными, потому что они по своей природе добытчики и кормильцы. Моя жена на протяжении 15 лет была домохозяйкой. Но после того, как я стал безработным, она была вынуждена пойти работать. Это само по себе неплохо, но меня удручало, что я не могу обеспечить мою семью, позволить моей жене оставаться дома с детьми. Это было больно. Я понимал свою несостоятельность. Эти чувства сильно угнетали меня. Кевин Уильямс уверовал в Бога как раз за 4 месяца до того, как потерял работу. За последние пять лет он три раза был безработным, что составило в общей сложности 25 месяцев перерыва. Этот срок стал испытанием его веры. Я пытался найти работу, для которой имел необходимый опыт, но безрезультатно. Я высылал запросы на вакансии, которые хотел бы получить, но не получал никакого ответа. Вы знаете, что такое смирение? Я думал, что от моего смирения вера будет укрепляться. Но в это время я повстречал несколько мудрых людей, которые посоветовали мне поближе познакомиться с Богом. И чем скорее, тем лучше. Они помогли мне перевести взгляд на Бога, а не думать только о своих проблемах. Если мы смотрим только на себя, мы никогда не получим то, что Бог приготовил для нас. Каждый день, проводя время с Богом, изучая Его Слово, я понял, что не столько обязан читать Библию, сколько нуждаюсь в ней. Она мне нужна. Я на самом деле осознал, что не могу жить без Божьего Слова. Мне захотелось сблизиться с Богом, чтобы слышать Его советы. Что я должен делать, а что нет. В этот трудный период жизни... Кевин научился надеяться на Бога всем сердцем. И моя вера укреплялась, когда я говорил Божье Слово вслух. Я ходил вокруг своего дома и произносил слова веры. В это время я просил у Бога веру. Это помогло мне уповать на Бога и приобрести уверенность, в которой я так нуждался, проведя два года без работы. Я говорил, я буду рад возможности работать. Это помогло я мне не горевать. Я говорил, мне нужна работа, дай мне хоть что-нибудь. Кевин много времени проводил в молитве и чтении Библии. Он с верой приносил десятину, платил по счетам, пользуясь пенсионными сбережениями, по возможности подрабатывал, но финансовое положение никак не менялось. Несмотря на это тяжкое время безработицы, Бог дал нам возможность заплатить по кредиту 28 тысяч долларов, Водить детей в школу, вовремя оплачивать коммунальные услуги и всегда иметь пропитание и этим самым бог показал нам что он заботится о нас все это время сейчас бог благословил кевина дав ему возможность начать свой бизнес в данное время решается как развивать бизнес для которого бог открыл двери хотя я не представляю как бог это сделает но в сердце у меня мир, и я просто наблюдаю за его чудесами. Я чувствую, что он ведет меня туда, где есть мое место. Я хочу представить вам моего нового друга, молодого человека, которого я встретила только что. Его зовут Сен-Джейм. Мальчику 11 лет. Притон разврата – вот место, где он родился. Все это время он жил в трущобе, за стенами которой его мама зарабатывала на жизнь, занимаясь проституцией. Поэтому он уже привык видеть насилие и зло, которое стоит за таким образом жизни. Санджей говорит, жить здесь было очень тяжело. Здесь мне очень плохо. Я хочу уехать куда-нибудь, чтобы жить и учиться пойти в школу, чтобы стать кем-то. Я мечтаю быть доктором, но я не знаю, возможно ли это, потому что у нас совсем нет денег. Благодаря партнерам служения «Джойс Майер» мечта с Энджия близка к осуществлению. По специальной программе «Рука надежды» мы обучаем и кормим больше ста детей в день. Для многих из них наши двери открыты по 14-16 часов в сутки. Даже ночью они могут поесть, поиграть и повеселиться с другими детьми, пока их матери на работе. Теперь они знают, как сильно их любит Иисус Христос. Ганга очень благодарна за этот центр помощи и за добрые перемены в жизни ее сына.